Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с душевой системой Клуди Cockpit Discovery с артикульным номером 802 00, 00. Немецкая компания Клуди занимается производством первоклассной сантехники уже не один десяток лет. Вся продукция бренда производится исключительно по передовым технологиям и обладает уникальным дизайнерским стилем. Отдельной гордостью компании является линейка душевых систем с термостатом. Душевая система Клуди Cockpit Discovery откроет для вас незабываемое наслаждение каждой каплей воды. Созданная с одной целью – сделать процесс принятия душа максимально приятным, она а в мгновении ока завоюет сердце своего обладателя. Верхний душ Клуди Freshline имеет довольно внушительные габариты – 400 на 260 миллиметров благодаря чему душевая струя покрывает все тело. Подвижное соединение с душевой стойкой позволяет вращать его под углом 75 градусов, что позволяет без проблем подобрать наиболее удобное для купания положение. Режим работы душа «Бодрящая струя» универсальный и оптимально подойдет для любых водных процедур. Форсунки, расположенные на верхнем душе, эффективно противостоят засорению, а в случае необходимости легко очищаются. Расход воды верхнего душа 34 литра в минуту при давлении 3 бара. Высота душевой стойки 111,5 см. Большая часть душевой системы имеет стильное хромовое покрытие. Душевая лейка Freshline полностью соответствует высокому классу всей продукции Клуди. Система быстрой очистки от известковых отложений позволяет успешно устранять загрязнения форсунок. Выполнена в прямоугольной форме, имеет солидную, устойчивую к механическим повреждениям, металлическую рукоятку. Режим работы лейки всего один, бодрящая струя. Расход воды 22 литра в минуту при давлении 3 бара. Душевой шланг Cloude SupraFlex, не скручиваемый, заключен в пластиковую оболочку, имеет двустороннее резьбовое соединение диаметром G1,2. Выполнен в модном серебристом цвете. Длина шланга 160 см. Душевая система оснащена интегрированной металлической полкой длиной 55 см, которая идеально подходит для хранения душевых принадлежностей. Два удобных квадратных вентиля, расположенные на хромированном корпусе, осуществляют регулировку температуры воды и переключение между режимами работы душа. Рукоятка выбора температуры имеет ограничитель горячей воды при 40 градусах. Одним из главных достоинств системы является встроенный термостат, который наряду с остальными комплектующими обладает высокой функциональностью и надежностью. Душевая система Cludi Cockpit Discovery – настоящее произведение сантехнического искусства. Оснащенная передовыми европейскими технологиями, она обеспечит ваши водные процедуры незабываемым комфортом и свежими впечатлениями. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.